В то время, когда одни успешно реализовывают себя и пользуются возможностями улучшить качество своей жизни, другие просто сидят и ждут наиболее подходящего времени для того, чтобы начать действовать. Долго вы еще ждать-то будете? Пора! Я думаю, вы получали уже довольно много предложений улучшить свое материальное положение несложными способами. Вы усиленно надеялись, что именно такой способ решить все ваши финансовые проблемы и избавит от жизненных трудностей. Однако с каждым разом вы понимали, что такой способ вам не подходит и нужно искать что-то еще. Время идет, а ваше материальное положение становится все хуже и вот уже начинаются проблемы со здоровьем. То хвост отваливается, а то уже и лапы ломят. И вот вопрос, а нафига так жить? Все ведь на самом деле куда как проще. За подробностями как всегда по ссылке в описании под видео.